Добрый день! Во имя мира, дружбы и процветания. Меня зовут Усманов Ленур. Я общественный деятель Крыма и Севастополя. Являюсь главой департамента Севастопольской академии наук по этнологии и межэтнических отношениям. Мне хочется пожелать всем здоровья. Мне хочется пожелать всем мира. Именно того мира, которого не хватает во всем мире. Мне хочется рассказать о той ситуации, которая произошла у нас больше года назад. О том референдуме, о том пути, которым выбрали крымчане и севастопольцы. Мало кто понимает, называя нас предателями, называя нас сепаратистами, но самое главное, что мы пожелали, это пожелали мира для всех жителей полуострова. Пожелали дружбы, пусть она не крепкая, но она есть. А ведь там, где есть мир, там, где есть дружба, там появляется и процветание. Поэтому, видя что на Майдане стали происходить ужасные вещи, понимая, что к власти идут незаконные сепаратисты, правый сектор, различного рода группировки. Это, естественно, носило явно выраженный характер межнационального конфликта. Поэтому кремчане легитимным образом провели референдум и определились, что лучше нам быть с Россией. Да, Россия может быть не Европа. Россия может быть не Саудовская Аравия, не Объединенные Арабские Эмираты, но Россия это та земля историческая, которая дала нам возможности сохранить себя, сохранить нашу жизнь, наших детей и дает нам возможности развиваться. Конечно, многое зависит от нас самих. Проблем много, самой России в том числе. Но нужно понять, что то, что нам готовилось а готовилась нам именно процесс на уничтожение. Известно, что перед референдумом в конце февраля сюда направлялись более двух эшелонов правого сектора. Ихняя задача являлась войти в украинские воинские части, забрать оружие по приказу Киева и раздать это оружие радикалам, хызбам, вахабитам и верхушке межлиса. И не удивлюсь, что еще кто-то был в этом деле задействован. Ихняя цель была использовать мусульманский крымско-татарский фактор как пушечное мясо в противовес большинству славянского населения, русского. Задача являлась по их планам сокращение численности славянского населения и выдворение Черноморского флота. Потому что Черноморский флот является опорой для России именно в Севастополе. Поэтому... Все, что мы сделали, не допустили этого кровопролития. Наша задача заключалась сохранить тот грубкий, но мир. Мы то же самое желали и желаем Донецку, Луганску. К сожалению, не все у них произошло. Но наш путь, он правильный на основе того, что происходит в этих регионах. И часто, часто, лично я и многие мои соратники, Вспоминает картину сирийского мальчика, который играет на разваленных после боевых действий. И задается вопросом, папа, ведь когда-то же было хорошо, а почему вы ничего не сделали, чтобы сохранить этот мир? Чтобы я тоже жил в том благополучии, в котором жили вы, пусть даже не идеальном. Так вот мы все сделали для того, чтобы у нас этот мир сохранился. Сохранилась-то дружба, а там, где есть мир, там появляется дружба. Там, где есть дружба, там появляется процветание. Я желаю всему миру, чтобы был мир, дружба и процветание. Более того, наш путь, он был легален. Мы легально провели референдум. Все имели возможность прийти и проголосовать. Сказки о том, что вежливые люди под домом автомата заставляли людей голосовать, они не подтвердились. Не было ни одного прецедента. Я желаю, чтобы кто-то мне это показал. Если быть более откровенным, то местные сотрудники МВД обеспечивали безопасность проведения референдума, но никак никого не указывали, не вмешивались. Потому что если был бы хотя бы один прецедент, то уже бы можно было его как бы сделать неким скандалом. Но этого нет. Задача вежливых людей заключалась. Обеспечить безопасность для всех. Не дать возможности правому сектору, хизбам, вахабитам и иным экстремистам разжечь в Крыму межнациональный конфликт. И сейчас опасность остается. Ведь известен тот факт, что Коломойский по приказу Госдепартамента США получил финансирование для образования десятков батальонов. Эти батальоны являются батальонами смерти. В том числе... Взаимодействие с Мустафой Джемилевым, так называемым лидером крымских татар, которых ну, крымско-татарский народ его уже не считает лидером, он исчерпал свое доверие к народу, он дискредитировал себя в глазах, он обворовал собственный народ, он ничего не сделал для народа, вбил в межнациональный вклин, всегда говорил, что во всем виноваты русские и России, он ничего не сделал для того, чтобы мы пошли на процветание и развитие. Так вот, Мустафа Джимилев образовал батальон Крым, так называемый. Цель этого батальона не участие этих членов в освобождении ДНР и ВНР против сепаратистов, как принято называть тех защитников своей земли, а подготовка местных членов хизбут Вахабитов и структуры партии братьев-мусульман, Ихван-Мусульмин, так называемый, которые проживают на территории полуострова Крыма, которые проживают в Украине, чтобы они прошли боевые курсы. Чтобы впоследствии вернулись в Крым и реализовали свой боевой опыт в городских условиях по дестабилизации полуострова. Опасность остается, потому что руководитель этого батальона Крым, трудно в это поверить, но он является правой рукой Абу-Бакра Аль-Багдади, руководителя так называемой ГИЛ. Вот вам взаимосвязь. Вроде бы Саудовская Аравия, вроде бы ИГИЛ, Мустафаджимилер, Джимилер, хызбы, ваххабиты. И все это взаимосвязано. То есть это целая паутина работает на то, чтобы уничтожить нас. Плюс еще следует понять, что работает СМИ на них. Работает правый сектор. И многие говорят, вы кремчане молодцы, вы спаслись. Но я хочу сказать, рано радоваться. Самые такой опасный вид, чего может произойти у нас, это то, что сюда приедут боевики из Сирии и страны СНГ. Кстати, следует понять, что боевики, которые являются членами Хизбутахира и Вахабитов, воевавшие в Сирии, они никогда не были впереди. Они всегда были на вторых ролях. Ихняя задача заключалась ⁇ научиться разрушать города и использовать этот опыт по приказу уже у себя на родине. Неважно, где это будет, Крым, это будет в других регионах России, это будет Узбекистан, Казахстан, либо Кавказ. Поэтому опасность остается, что сюда приедут боевики из Сирии, приедут к семьям хызбов, вахабитов. Это будет незаметно для русских, это будет незаметно для крымских татар, это будет незаметно для спецслужб. Они приедут с деньгами, они приедут с, боевой, с боевым опытом, они приедут э, с поставленной задачей для дестабилизации. Они за два часа могут дестабилизировать весь полуостров. Известен их план, что 4-5 машин, 20-30 человек в каждой местности, в каждой долине, в каждом регионе может ликвидировать 20-30 общественников. Ну, скажем, чтобы было понятно, там 2-3 участковых, 2-3 депутата, 2-3 общественных деятеля русских или крымских татар. Вот. Взорвать несколько церквей, несколько мечетей, и весь Крым будет взорван. Угроза, она остается. Это на тот наихудший сценарий, который может быть. Я это говорю, чтобы все понимали и чтобы готовились. Потому что вооружен, значит предупрежден. То есть предупрежден, значит вооружен. Поэтому и сегодня является эта опасность. Более того, правый сектор от лица русских может произвести эти акции. Изнасиловать, либо вырезать кого-нибудь. Поэтому жителям Донецкой и Луганской. Я хочу вам пожелать... Как же вам сказать? Очень тяжело, когда вы испытываете чувство боли, видя постоянную смерть. Но держитесь. Держитесь, потому что наши деды и прадеды показали нам пример. Показали именно тот пример, с которого мы должны брать как за основу. Когда они, объединившись в единый кулак, Победили фашизм. Это были и русские, это украинцы, это крымские татары, кавказцы, другие все народы. И мы должны также поступать. Нам нельзя подав... поддаваться на провокации. Нам нельзя давать чувствам тех лживых эмоций, которые нам навязывают. Говоря о том, что все беды из-за москалей. Говоря о том, что кто-то виноват. Единственное, что мы можем пожелать всему и вся, это мир. Вам я желаю не верить этой власти которые находится. Фактически это не власть, это хунта. Можно даже честно сказать, это бандерштат, потому что произошел незаконный захват власти. Вы именно та и есть Украина. Мало вас кто понимает, но вы правильно действуете. То, что у нас в Крыму происходит, это происходит этап, когда мы, с одной стороны, защитили себя, своих детей, но это не значит, что мы победили войну. Война продолжается. Мы выиграли бой, но войну еще не выиграли. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить возможности провокации со стороны экстремистов и правого сектора. Потому что, если так говорить, то правый сектор это лишь расходный материал, это инструмент. Нужно понимать, что главный исполнительный, точнее главные заказчики находятся в Госдепартаменте США. Что делается это одномонентно со стороны финансирования Саудовской Аравии, финансирования таких олигархов, как Коломойский. И мы должны все сделать для того, чтобы а. осознать, б. не податься на провокацию, в. естественно, защищаться. Вот. И самое лучшее, самое лучшее, как поступали наши деды, защита, самое лучшее, это нападение. Я советую вам, я... Желаю вам, чтобы вы не ждали, когда очередные бомбы подведут с Киева на Луганский Донец, а желаю, чтобы вы дошли до Киева и уничтожили этих гадов. А мы со своей стороны поможем вам. Спасибо.